Судья Елена Абрамова объявила, что заседание отложено на 11 августа, 14 часов ровно, а также предупредила защиту артиста о необходимости подготовить свои доказательства, в том числе допрос самого подсудимого актера. На сегодняшнем заседании стороны допросили двух свидетелей обвинения. Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.